Здравствуйте, уважаемые друзья! Я, Фатима Фазлеохметова, рада приветствовать вас на видеоканале «Теология 1». Этим видео я открываю новую рубрику, посвященную русскоязычному слушателю. Мы с помощью коротких видео будем изучать работы известного итальянского теолога Вальтера Бини, основателя этого канала. Я считаю, что информация будет интересна, как и для слушателя, который только начал задаваться вопросами о Боге, о его существовании, о его природе, так и для теологов-экспертов. Оставайтесь с нами!